здорово, друзья. Я, короче, снимаю через телефон, потому что во-первых, немножко неудобно, потому что экран сам по себе большой. Я немножко не привык, потому что я много времени снимал через экшн-камеру, вот. Получается, тогда, на тот момент, когда я снимал, было, ну, качественнее видео на экшн камере чем на телефоне а сейчас у меня такой здоровый iPhone 11 вот если кто знает может посмотреть ссылочка будет в напоминании там в уголку нажмите посмотрите если вам интересно о том как я купил телефон туда и сюда всякие приколы и, кстати спасибо всем заранее кто, набра... кто посмотрел разоблачение и покупку iPhone детства больше двух тысяч просмотров на данном канале самый популярный видос на данном канале вот но не в этом суть Давайте я сейчас объясню в чем суть И покажу в чем суть, суть заключается в следующем У меня получается села камера вот, Как вы видите она на зарядке И скорее всего у меня сломался USB получается разъем Потому что я делал вот так Вот видите Видите пропадает То есть индикатор не работает Вот, есть, вот видите вот, Там лампочка на которой все видно У меня короче я не знаю что случилось Но у меня очень дико Uh, вот, видите, опять появилась. Сейчас опять уберу. Ну, то есть, опять пропала. То есть, короче, в чем Очень обычно, мне кажется, скорее всего, что у меня э -э скорее всего сломалась usb Разъем э, Из-за чего он у меня начал тупо шататься Вот э, И короче я хозяй, в чем прикол Потому что я два провода попробовал И два провода не работают Ну так фигово заряжают я, я не знаю либо же в проводах проблема Либо же в этих самых Я конечно же куплю новый USB провод Потому что это очень старый И их реально очень давно ими пользуюсь Вот так что есть вероятность того, что у меня тупо старые провода, из-за этого она начинает это самое Если же новый провод не, не получится сделать, то тогда будет прикол в том, что э, у меня просто навернулся в экшен камере Навернулся разъем USB-шный, вот, хотя как он мог навернуться, я не знаю, но, короче, как-то вот так Но сегодня э, тема ролика не, не это и будет чуть-чуть другая, и давайте сейчас перейдем и покажу я, к чему ну, я... веду. Короче, поставил я тебя на штатив, дорогой друг, чтобы ты смотрел на меня <смех>, без всяких проблем, без ничего. Вот как-то вообще реально неудобно будет. Вот. Вот, сзади кнопочка подписаться Нажми на красную Вот эту, вот эту, видите, вот, нажми на неё Прожми, давай, жми на это самое Подпишись на меня, если ты еще не подписан Ставлю уведомления, ставлю колокольчики Рассказываю друзьям, ставлю лукасы заранее Вот, а сегодня в этом видео Я расскажу про то, что Как я использовал уже наушники Я больше года использую наушники Вот такие, это у нас Airpods Pro, я уже, видите Себе уже купил, кстати, это самый тихол вот так вот, они не выглядит, я то еще не помнит, вот давайте я вам сниму вот эта съемная крышечка туда-сюда. Давайте сейчас мы снимем чуть-чуть э, вот этого. Чуть-чуть мы снимем чехла. Потому что чехол у нас совсем видите, какие, какие белые, вот без э, заряжать через док станцию. Тут и сюда все очень классно, все очень супер. И сегодня я расскажу. Год спустя свои э, эмоции, свои. Э, так сказать, свое мнение. Стоит ли их покупать в 2022 году, когда уже вышли AirPods 3. Отличие AirPods 3 от прошек, если вы еще, кстати, не знаете. вот И, естественно, плюсы и минусы если они есть. Но, скажу так, что по предыдущему ролику, если что, он будет, опять же, в подсказках, вот здесь вылезет кнопочка и нажми на нее, либо же вот здесь, где-то вот тут, а я не знаю, блин, где она эта камера, вот тут, а... либо же вот тут, а, короче, нажмешь, посмотришь, вот, и выглядит очень прикольно, вот. А, я покупал, я говорил, что есть минуса, есть плюсы, вот, но спустя год э -э -э, ношений их у меня все намного изменилось, все изменилось, почему? Потому что я уже прислушался Мне, мне уже привычно Стало их слушать э, В принципе они очень сильно повлияли На мою жизнь в том плане Что э, Очень Очень э, Давайте начнем с плюсов, с тех, что, во-первых, они очень удобные, они не такие наушники, не такие здоровые, сейчас я вам покажу, как вот эти, вот, смотрите, его. Вот. да, здесь есть шумоизоляция, так дальше, не смотрите, не обращайте внимания, это они уже все, им уже два года, этим наушникам кожа сама по себе уже начинает вот так вот стираться, то есть, ну, она уже сама по себе начинает облазить, вот, поэтому вот такие вот, друзья, дела. делал, раньше я носил вот такую, вот, маршаловский, вот, то есть, они вот так вот носятся вот, Шумоизоляция здесь прям дичайшая Дичайшая прям нереально вот. Лучше те вакуумки Естественно, но при этом они Тяжелее идут Вот, ну, себя так, одеть, ну, вот так вот выглядит Это блютузные Если что, если кому интересно вот, К чему я клоню? К тому, что клоню, начнем Давайте с сравнениям AirPods Pro с обычными вот этими, что я показал. Во-первых, они легче, это 100%. Во-вторых, у них беспроводная Bluetooth подключение, но не забываем, что в тех наушниках Тоже есть беспроводное подключение То есть Bluetooth подключение вот. Но, в чем факт Плюс, это то, что здесь постоянно Выходят обновления, постоянно выходят паршивки, э Совершенствуются, улучшаются шубоизоляция и так дальше То, что нету у обычных наушников Тех, которых я показал Во-вторых, Во -во -во они вакуумные Сами по себе, вот смотрите Вот такой вот э -э Так вот выглядит Сами по себе, ты их надел вот так вот И все, то есть ты, хопа, взял, надел То есть все, то есть они у тебя вот так вот В уш ушах так Чуть-чуть э, торчат. вот э, Не обращайте внимание, это пиликает Это да гребаный провода задолбал, блин Козел гребаный, Пол нахрена сюда. Дебило кусок, блин Вот э, Вот так вот они выглядят Вот, вот так вот, то есть Нажимается, ну, то есть Вы знаете, как переключается, так дальше, вот Uh, вот так вот они выглядят, они не тяжелые, то есть они очень хорошо сидят, они, ну, в принципе, сами по себе очень классно uh, Ну так, более современный дизайн, вот так сказать И в принципе ну Вот так вот как-то Что еще сказать? Во-вторых, они очень uh, у них есть магнитное крепление Смотрите Я вот так вот делаю Сейчас вам покажу Смотрите, чтобы я не перепутал Опа Смотрите Вроде бы положил, да? Смотрите, еще раз показываю. Чехол упал. Ты шо? Крышка упала. Вот, смотрите, еще раз показываю. Вот, оп. То есть, они сами по себе ложатся, смотри. Оп. То есть, слышишь, да, как они фиксируются? То есть, я беру вот так, опускаю. Все, они, то есть, сами по себе фиксируются, так дальше. же сама крышка магнитная идет, вот видите, можешь вот так сделать. Хопа, как модный пацанчик, вот так берешь, так, Опа. и все, и нету проблем. Взял, кстати, себе такой прикольный Чехол, карбоновый он сам по себе Вот, вот, можешь увидеть, как он выглядит Сам по себе, ну, то есть, реально очень круто Но, давайте я вам сейчас Покажу их Вот так, так вот они выглядят, ты их можешь поставить вот так Ну, они не стоят, потому что у меня чехол Сам по себе, вот такой вот чехольчик Можешь посмотреть, какой классненький Вот, вот такого Типажа, как он от цвета идет В принципе, вот такой вот. вот Вариант либо же вот так вот. Хоп. Прям открываем, чтобы, ну Сейчас сделаю большой переходчик, сделаю такой прикольненький. И теперь давайте придем э, к плюсам и минусам. Кстати, сейчас секундочку и выключу уведомления. Почему у меня врубились уведомления? Я же вырубал. я же выключил оповещение, что ты это самое короче плюсы, я вам, как я вам говорил они удобные, они сами по себе прикольные у них идеальная шумоизоляция про это мы чуть-чуть позже будем когда сравнивать, я к этому еще вернусь, поэтому на шумоизоляции мы пока зацикливаться не будем вот когда я буду сравнивать эти и, и вот эти, вы узнаете всю правду вот. и так же само у них очень прикольно ну дизайн сам по себе они очень удобные, они очень Эффективные, они очень долго держат заряд, потому что я слушал, но сколько я не заряжал до сегодняшнего дня, ну где-то плюс-минус приблизительно неделю я их, получается, подзаряжал, но не заряжал на постоянке. Вот я буквально там, э, может быть, один раз в неделю я их кинул на подзарядку. Вот сегодня второй раз. Получается, два раза на неделю их нужно заряжать сами по себе. Но это все зависит от использования, от того, как ты долго слушаешь. вот, Плюс наушники заряжаются в чехле. Опа, упали. Вот поэтому я и купил себе защитный, защитный кейс. Вот. Хорошо, хоть пола на это самое, на кавер. Вот. Короче, вот так, вот как я и говорил, они сами по себе прикольные. Вот. так. Поэтому, в принципе, ну, они прикольные. Их можно носить, их можно покупать. Давайте сейчас перейдем к, плюсам, к минусам. Минуса, ну, в принципе, да, были раньше минуса, что я говорил, что было очень плохо слышно собеседника так дальше но сейчас да. в принципе оно все улучшилось но единственное что это иногда бывают такие приколы из минусов что когда ты говоришь по телефону ну по, по наушникам собеседник бывает иногда тебя слышит как, ну, как будто ты в каком-то подвале либо еще что-либо но такое бывает очень редко это в основном когда ты в шапке находишься либо же когда ты ну не знаю либо же когда на тебя что-то одета возможно за счет этого я пока не выяснил почему то потому что если я без шапки, оно все супер Когда я надеваю капюшон и барашапку, шапку Тогда уже такое чуть-чуть сомнение То есть бывает, потому что слышно чуть-чуть Что какой-то звук немножко приглушенный Вот, но в принципе, сами по себе Они с задачей общения а, Справляются супер, стопроцентно Поэтому э, Есть один минус, но это Небольшой косяк и, Ну, такое типа бывает и, да, Даже минусом, в принципе, не назову Теперь я сейчас плавно расскажу, стоит ли, что лучше купить в 2022 году. AirPods Pro или третье? Или третье или AirPods Pro? Ну, давайте начнем сразу с размеров. Сам по себе AirPods Pro выглядит вот так. То есть вот видите, да? А, третье, они выглядят вот такого типажа, только они сами по себе чуть-чуть, они получаются вот эту штуку, получается, ширину, они чуть-чуть срезали вот так высоту они увеличили. То есть, получается, это как вторые, между вторыми, между прошками, это чуть-чуть похожий вариант, только они чуть-чуть больше, вот. Они чуть-чуть больше и, и, в принципе, все. Да, еще что. Во-первых, здесь я хотел, что сказать. Здесь используются вакуумные вот эти шапочки, шляпы, которые надо чистить постоянно. Вот этой штуки. Вот. Ну, я их очень редко чищу. Обычно я их просто беру вот так вот. Если что-то есть, я беру вот так вот, просто рукой вот так вот делаю. Смотрю и все, нету либо же продуваю вот так если я вижу, что уже прям конкретно засоряется, то уже надо доставать ватку, там чуть-чуть протер и все, я обычно это спиртиком прохожу и все, в принципе, чтобы сразу и это самое вот. ну, всякое может быть, мало ли что ну, в принципе, сами понимаете все равно что-то остается что еще? что еще можно сказать? за счет того, что у прошек есть вот эти вакуумки что я вам показал в принципе, за счет этого есть шумоизоляция. В-третьих, это упрощенный вариант. Это для тех, кто не любит носить вакуумки вот эти, чтобы оно торчало. Они сделали просто ножку чуть-чуть меньше, вот, чем у прошек. Ну, и, в принципе, они убрали вакуумку. Все. Дальше оно ничего не меняется. Дизайн тот же самый, Чехол э, чуть-чуть по-другому сделано. Э, нету вакуумки. И все. И, соответственно, шумоизоляция уменьшается. То есть, ну, уменьшается в том плане, что ты будешь чуть-чуть громче слышать, потому что вакуум это вакуум. Ну, вакуум не наушники они просто сами по себе уже в ушах они закрывают это все простона, так дальше. Ну, оставляя воздушный так короче, воздушный воздух, вот это все. Когда ты едешь в метро, у тебя получается, далее не поднимается в ушах. За счет этого тебя заложивают уши. Ну, короче, мне, мне рассказывать. Если хотите более, более детальный обзор, то лучше смотрите, каких-то техноблогеров которые в этом все шарят. Я просто рассказываю свое мнение. О том, как я пользовался этим, этими наушниками И как оно, в принципе, повлияло на меня В принципе, они классные Звук просто замечательный Просто вы не представляете, насколько замечательный звук Особенно, когда они подвезли когда купертина подвезли вот это э, получается, что есть здесь пространственное звучание, а тогда ты поворачиваешь голову у тебя э, звук идет в один наушник, то есть получается это вернул сюда голову, у тебя резко по чуть-чуть оно поворачивается, то есть сюда повернул, сюда, то есть чуть-чуть поворачивается то есть оно, в принципе, Бросарственное изучение, в чем суть? Это приблизительно то же самое, что ты сидишь, условно говоря, в машине, бы где-то, поворачиваешь голову, у тебя получается чуть-чуть звук, получается задержка, оно поворачивается на другой восстанавливается, регулируется, вот. И тем самым, получается, ты как будто, когда просто резко двигаешь, у тебя просто звук вот так, сюда, туда, сюда, туда. И это, в принципе, э, как правильно сказать, это, в принципе... Э, то же самое, что ты слышал бы без наушников. Вот, как-то вот так. Плюс здесь, что хорошо, это прозрачность. Как я ранее говорил, как я... В видосах ранее ну, в видосе я говорил, это прозрачность. Прозрачность очень полезная функция, почему? Потому что, чтобы тебе не доставать, ты, допустим, в шапке хочешь едешь там в метро, хочешь услышать какую-то остановку, ты просто себе на телефоне выру, сделал профект прозрачности и услышал остановку, вышел там тут и сюда, чтобы слышать в принципе обстановку, то есть ты можешь вот так. Если, конечно же, ты по шумоизоляции хорошо ориентируешься, то можешь по шумоизоляции просто врубить шумоподавление и все. Но в шумоподавлении ты не будешь ничего слышать Вот это что вот так Я Мне при, не, лично непривычно Ходить в, шумопода, ну, в шумоподавляющем Режиме За счет этого я не слышу что у меня сзади происходит Что у меня спереди происходит То есть у меня и чувство притупляется из-за счет этого я могу там на человека там найти либо же сзади за ну чуть-чуть топануть у меня человек режется вот поэтому я когда иду когда слушаю музыку я просто приглушаюсь параллельно к тому что происходит э, по в принципе вокруг меня чтобы она анализировала ситуацию так дальше ну короче в принципе что мне об этом рассказывать вот не мне это рассказывать вам поэтому вот это вы будете выбирать для себя это вы в принципе э -э в принципе, сможете подойти в магазин сравнить вот но насколько я знаю магазинах не дают прослушивать не дают мерить наушники вот это плохо почему потому что это я понимаю почему это сделано это для того чтобы их постоянно не протирать это чтобы постоянно это самое ну чтобы инфекции не было никакой Какого-то человека, который послушал потом Второй, третий, четвертый, десятый, двадцатый Ну короче, вы понимаете, чтобы не было Никаких сражений, никаких приколов вот. Поэтому, в принципе, витринных вариантов Наушников нету Это надо вам в любом покупать В лучшем случае, вам нужно через какой-то посредственника Типа Авито, типа ЛИКС Ну, кто с какой стороны страны вот. Это все зависит от вас вот напрямую с человеком уже встречаться и сравнивать, то есть один день тогда, один день там день третий, вот, ну короче как-то вот так все, больше сравнений нет и к тому я прихожу, к чему зоди там, что для, зачем третий придумали в принципе, это их придумали для тех, кто не любит вакуумки AirPods Pro, они в принципе ты их можешь покупать, если ты уверен, что они в тебя ну, ну, в типа хорошо сидят, они вываливаются ничего, так же самое с третьими, вот тоже выбирай, смотри по это самое потому что по-разному оно будет не всем подходит, как, как ранее заявлял производитель, вот и, в принципе, если ты любишь вакуумки, если ты, ну, в принципе, оно тебя не напрягает, то покупай себе смело, иди покупай себе AirPods Pro, тем более они сейчас недорогие, я уверен на 100%, потому что в момент выхода, да, они были дорогие, сейчас они, в принципе, подешевели, иди спокойно покупай и наслаждайся хорошей музыкой, качественной, с, шумо... с активным шумоподавлением. Стройкой, но тут чуть-чуть печально Почему? Потому что я не уверен Что шумоподавление будет работать Настолько хорошо, как при вакуумках То есть в любом случае там нету вакуумок Там просто обычный наушник э -э Обычный пластик Условно говоря ну Без всяких вот этих резиновых штучек Которые тебе могут перекрыть Звук вот. Поэтому с третьими Будет чуть-чуть хуже шумоподавление вот Как-то вот так Но при этом они чуть-чуть лучше поэтому вот так в принципе здесь сомнения но ну, разделяются то есть надо смотреть по себя но если ты любишь а как я и ранее говорил если ты любишь вакуумки бери игры по радуйся жизни слушая качественную музыку просто ну это реально это лучший вариант который я нашел и спустя год я реально это понял и реально у меня из меня в начале видоса у меня еще было куча плюсов куча минусов, то сейчас я просто доволен, как никогда, потому что плюсов много, и из минусов буквально один минус, который, в принципе, не влияет ни на что. То есть мне, он в принципе, не мешает. То есть, да, бывают какие-то дискомфортные и приколы вот. при общении. Вот. А так, в принципе, не, так, в принципе, вообще по барабану, это так скажу. Поэтому вот так, э, выбирай сам, смотри сам. Э, все, что я могу тебе сказать, ты сам себе выбирай, как что нравится, то бери. Не думая на других. Не думая, там, кто говорит ой, это да -то, такой, да то такое. это то такое. это то они некрасивые, да то у них там обнова, это да то Apple, то все. Если тебе нравится, то бери забей на все. И бери, покупай и слушай, наслаждайся, Зато ты будешь радоваться тому, что у тебя есть. И зато ты будешь радоваться тому, что вот я купил. Мне это нравится. И, в принципе, мне это все, всего достаточно. Вот. Потому что если ты будешь прислушиваться к чужому мнению. Ты купишь. Тебе не понравится. Ты ты ну, поносишь в первое время туда сюда и потом в итоге ты их продашь, продашь, потому что, ну, тебе оно не зайдет, вот, поэтому вот так. Потому что детально, детально я не буду вам анализировать, что лучше, что хуже, так же самое сравнение делай. В принципе, я такое, самое краткое, самое важное вам сказал. Если хотите более детально, то смотрите другие, других, ну, других видео техноблогеров, Потому что я не техноблогер, я чисто, ну, вам рассказываю свой опыт, опыт использования, свое мнение. Вам уже самим решать Поэтому вот так Я просто сказал, как оно есть на самом деле Вам уже решать, да или нет Всякие плюсы и минусы загонять вот. Поэтому вот так Поэтому с вами был Виталий Волк, спасибо большое за то, что ты меня посмотрел, если понравилось это видео, обязательно рассказывай друзьям, если у тебя есть друзья, которые хотят узнать об типа, этом подробнее, если которые ты знаешь, что кто-то выбирает, кто-то выбирает AirPods Pro, кто-то хочет купить Либо даже подарить, не знаю, что подарить на днюху, не знаю, что на какой-то любой праздник подарить, просто разошли это видео, покажи это видео всем, ну, чтобы они знали, что можно как вариант сделать. Вот. Так же самое, не забывай ставить лайк. Подпишись на канал, если ты еще этого не и сделал. А, пишите свои комментарии, пишите свои мнения. Обязательно рассказывайте, ну, как я ранее говорил, ваше мнение. То есть ваши комментарии я обязательно буду читать, смотреть. И, в принципе, лайкать. Поэтому вот так. Мне интересно, что вы думаете. Вот, поэтому вот так. Поэтому в этом видео все. Мы увидимся с вами уже в следующих видосах. В следующих видосах очень скоро. Я думаю, через недельку еще один видос выйдет, потому что сейчас очень мало времени и очень много, что можно записать, но очень мало времени на их ре ре реализацию. Вот. Поэтому 7 минутачечки, всем пока, подписывайся, рассказывайте друзьям, ставь лайк, ставь колокольчик, напоминание туда-сюда и и пока-пока, увидимся в следующих видосах.